21 урок из книги лугати. Мой язык, лугати. Будем проходить букву Я Будем проходить букву Я Из книги лугати. Итак Бисмиллахи рахмани рахим мы на прошлых уроках прошли с вами букву Х, букву ЛОД, букву АЙН, букву КАВ. Теперь будем проходить букву Я. Буква Я. И у нас очень много новых слов. И одно из ключевых слов этого урока – РИЯДО. РИЯДО. Спорт. Значит, будет спорт. Риадо, РИЯДО. РИЯДОТУН – спорт итак я буква я здесь нужно будет много-много-много-много расписать эту букву разукрашивать рисовать обрисовывать чтобы все было прям красиво разукрашено разными красками чернилами фломастерами маркерами карандашами и у нас новые слова перед текстом новые слова сегодня мы узнаем мударри бун мудар рибун Мударрибун. Му это значит какая-то специальность. Му. Если у нас впереди мем с домом, это какая-то специальность. Какая-то вазыфа, должность какая-то. Мударрибун. Му, му. Как, например, мударрисун. Это учитель. Муаллимун. То же самое. Му. Муаллимун. Мударрисун. Мухандисун. Тот, кто разбирается в инженерии. То есть инженер. Мухандис. Му. А вот здесь мударрибун. Тот, кто даррабаю даррибу. Обучает чему-то. То есть тренер. Мы Скажем, это тренер. Мударриб. Следующее слово хамаса. Хамаса. Хамаса. Хамаса, то есть у человека есть такая вот хамаса. Отвага храбрость хамаса на счету наша то наша то есть активизирует что-то активизирует тебя и человек становится на шеи активный говорят вот этот ребенок наши и он очень активный шустрый нашит на значит что-то тебя заставляет быть шустрым активным на счету. Дальше, вот первое слово у нас было мударыб, дарраба и мударыб, и вот здесь тадарраба, тадарраба тренируется, тренируется. Это уже глагол, потому что впереди одна из букв мудоря стоит. А найту мы это будем проходить в следующих уроках. Тадарраба тренируется или тренирует. Итак, мударыб он это тренер. Хамаса ⁇ это храбрость, доблесть. Следующее слово. Нади, нади. Нади ⁇ это клуб. Например, спортивный клуб. Нади, нади. Спортивный клуб. Тогда работать, тренироваться, обучаться. Дальше. Яркуду, яркуду, яркуду. Это бегать. Ракада яркуду. Бегать наш оживляет, активизирует. Нади это клуб, спортивный клуб. Нади, Яркуду бегает, бегает. Яркуду это мудорья, глагол мудоре. Потому что я впереди. Одна из мудорийских букв я. Впереди я и та, это указание на мудорья. Это на мудорья указывает. Яркуду бегать. Мудар-рибун хамасатун тадар-раба наш-шата. Нади Яркуду. Итак, текст. Опять у нас Фауаз и его папа. Халяль Абу. Халяль Абу. Сказал папа. Фавазун он юхиббур Фавазун Йохибу он юхиббур рияда. любит спорт. Аррияда. Фавваз юхиббур Смотрите. Любит спорт. ФАВАЗУН ария АРРИЯДОТА Спорт. ФАГУА ЯДХАБУ И он ФАГУА И он ЯДХАБУ Отправляется. ЯДХАБУ. ЗАГАБА ЯДХАБУ То есть идет. МАИ МАИ Со мной. Он отправляется со мной. или НАДИ В сторону клуба. Где секции там проводятся, разные тренировки. ИЛЯ НАДИ он и приветствует, то есть приветствует своего тренера, Мударрибаху. баху. своего. Приветствует своего тренера, у я тадаррабу, я тадаррабу. Мы сказали, тадаррабу, я тадаррабу. Это тренируется, тренируется маг, рифаэхи, рифаэхи. Рифака – это множественное число рафека, слова «рафика». Рафика «Рафик» это друг или, может быть, однокашник. Например, в одной школе учатся они. Рифака вот – это «рафикун». Рифакун со своими друзьями. Би с энтузиазмом. Би Бихамасатин. Би Би – это харфул. Джар называется, после него приходит имя, и оно будет заканчиваться на кясру, би хамасатин. Итак, это даррабу би хамасатин. И приветствует своего тренера, и тренируется со своими друзьями с энтузиазмом, оживленным. Яркуду ваякфизу. Яркуду бегает. Яркуду. Ракада Яркуду. Ваякфизу. Кафаза якфизу. Якфизу прыгает. Бинашатын. Бинашатын оживленно, усердно. Бинашатын. Опять бар впереди стоит, смотрите. После нее приходит с имя Исом, с будет заканчиваться. Бинашатын. Винашатын Оживленно Фариадату и спорт токау-вы-аль-гисма. токау вы аль От слова кавы. Кавы сильный. Усиливает тело. токау вы аль джисма И спорт, он усиливает тело. И активизирует акал. Мозг или ум. Вот у нас تنشط, تنشط العقل قال الأب فواز يحب الرياضة فهو يذهب معي إلى النادي ويحيي مدربه ويتدرب مع رفاقه بحماسة يركض ويقفز بنشاط فالرياضة تقوّل جسم وتنشط العقل Отец сказал: ФАВАС любит спорт! И он отправляется вместе со мной в клуб. И приветствует своего тренера и занимается со своими приятелями очень активно, с активностью, с энтузиазмом. Он бегает и прыгает. Бина активно. И спорт.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 новые слова Акарау. Акарау. новые слова и альбу он любит и ухай ария дату это спорт в этих словах везде у нас буква я новая буква я не ухай бог я дхаббу. я дхаббу. он отправляется за ядхабу. дату она оди на клуб Юхайи. Юхайи приветствует Юхайи, вот у нас есть такое слово тахият приветствие от я да. я вот это Юхайи приветствует я тогда я -рабу. тренируется яракуду бегает я кафизу я -к физу это прыгать скакать прыгать скакать я по физу тупо вы усиливает а вы от слова а вы сильный а вы это усиливать и хайбу я дхабу анна ди юхайи я тадарабу ярко яркуду я по физу вы и обратите внимание что впереди если я стоит перед глаголом если впереди я стоит как вот здесь юхайбу я дхабу юхайи Яркуду, якафизу, ятадаррабу. Здесь у нас шесть глаголов. Это глаголы Мудория. Потому что у них есть аская буква Я. Запомните это, вот этот урок: что Я это одна из букв Мудория. Глагола Мудория в настоящее и будущее время. Она приходит перед глаголом мады, то есть Йохейббу было, например, ахабба, а стало Йохайббу. Потом «загаба» было, стало «ядхабу», «хайя» – «юхайи», «тадарраба» – «я тадаррабу», «ракада» – «яркуду», «кофаза» кфизу. Значит, «я» где добавляется, это указание на «мудориа», потому что их четыре букв, мудоревских букв букв «анайту», «алиф» с потом «нун», потом «я» и «та». И вот это «я» – это одна из букв «мудориа». Значит, у нас уже глагол мудоря. Вот это нужно запомнить в этом уроке. Так, задание: харфа Есть три слова: я Йохайи, яхайе, И там есть красная буква. Красная буква я. И она с каким характером мы должны ее правильно прочитать? Я с фатхой, я джабу, я с фатхой я я с касрой и юхай и юхай и я с домой ю юхай бу юхай я дгабу юхай и юхай отправляется приветствует любит так следующее задание у нас я с харакятами мы здесь должны прочитать умаю зубай на салт аль у вассаут аттауиль То есть здесь нужно разницу почувствовать между коротким голосом и удлиненным. Я с Фатхой Я с домой ю, я-ю. Я с, ю, я, ю. Я с Касрой-и, Я-Ю-и. Ю. А далее у нас тянутся звуки. Я с Фатхой и Алиф. Я два раза. Я с Домой и Вау. Я с Касрой и яй. Еще приходит «и». Я-ю-и. Я-ю-и. Я-ю-и. Так, переходим на следующий слайд. У нас «Актубуль Харфава укмелю анна-киса, калима». То есть пишем буквы «Я» в начале, «Я» в середине, «Я» в конце, «Я» самостоятельно. И потом обводим. И много-много-много раз нужно писать. Где есть свободное место, везде пишем эту букву «Я». Она над строчкой, и хвостик уходит под строчкой. Только и две точки под строчкой. А так она над строчкой при соединении. Например, если соединение влево, соединение вправо, соединение в обе стороны, значит там все соединение происходит над строчкой. А сама буква я со своими точками, она уходит вниз. Так и слова нужно писать слова ее. Я любит. Я тин, тин, тин, инжир, тин, курсей, курсейон, курсейон, стул, курсейон, стул, курсейон, стул. Анади, Анади. Это спортивная, спортивный клуб или стадион, еще можно сказать. Так, и далее нам нужно просто добавить буквы недостающие, дописать, и э, в пустых местах нужно все эти слова написать, правильно писать, именно правильно отрабатывать письмо. И как, обратите внимание, как пишется буква «Я». «Я в начале», «Я в середине», «Я в конце», и «Я самостоятельно», «Я» следующее задание арсамудайрата то есть я выделяю букву я и рисую кружок хауляль харфия вокруг буквы я я пишу, рисую, рисую кружок сумма октубу потом я пишу это слово тин тин тин инжир сияб сияб одежды Саубун сиябон одежды Курсиюн я идёт стул яжери я яжери можно сказать бегает яжери далее следующее задание асыфу мужа гадати аллати араха я умею и она каждый раз когда я иду в школу в свою школу я описываю то что я вижу то что я вижу ежедневно что я вижу нужно здесь уже научиться разговаривать здесь надо уже разговаривать я например выхожу из дома не только в сторону школы можно сказать в мечеть можно сказать в магазин или еще куда-то или спорт спортклуб спортзал нужно описать свое положение что я делаю что я вижу что люди делают машины может быть проезжают мимо люди идут кто-то бежит, кто-то идет, кто-то сидит, кто-то читает газету. Это вот нужно все, это все, то что я вижу, нужно рассказывать уже. Это уже надо научиться рассказывать. Я выхожу из своего дома, например, в сторону спортзала. например, да? Я иду вместе со своим отцом, я вижу как люди там, как дедушка сидит на, на стульчике, читает газету. И вот так вот так вот так нужно все описывать уже. Уже надо учиться разговаривать, потому что уже 21 урок уже много слов, и нужно брать эти слова и практиковать. Практиковать. Конечно, здесь должен быть уже Мударрис, который с вами должен разговаривать. Или тот, кто носитель языка. То есть, кто с вами есть преподаватель, вы уже должны с ним потихоньку-потихоньку общаться. Следующее задание Актубуль Айбарата, Аль-Атията, Мадбутан то есть я пишу слово следующее, там не должно быть беззапт, со всеми ташкилями, со всеми ташкилями все харакаты, все огласовки должны быть там проставлены. ариадату токовы аль-джисма. токовы аль Спорт усиливает, дает силу организму. вот Ватунашшиту лаакля. И активизирует ум, акль, акль, вот у нас акля. И нужно будет внизу написать это предложение. Ариаду тут уэльджисма, вот у нас акля. И красиво, красиво, правильно должны вы все это написать. Так, ариаду, ариаду. Спорт. Следующее задание уляха из аль-атия. Следующее предложение, я должен на нее обратить внимание. Сумма актубуха фи давтари. Открываем тетрадь и потом записываем это уже под диктовку, когда читает, зачитывает вам уже учитель. Имляан минмуаллеми. То есть сначала посмотрели фауаз йохайбу арьядата. Фауаз йохайбу арьядата. Фауаз любит спорт у Вас любит спорт, и теперь вы уже не смотрите, а просто пишите это предложение под диктовку Под диктовку ⁇ фауазун и аррия ариадота ⁇ Следующее задание. Актубу Фида в Тари в своей тетради я записываю ⁇ мою мля алия Что мне читает мой учитель? Что мне читает мой учитель? Здесь слова. Слова, новые слова, например, записываем. То есть у нас будет ариядо. Ариядо. Пишите это слово. Ариядо. Ариядо. Далее. Хияр. Хияр. Хияр. Огурец, например. Тоже там буква Я есть. Далее. битыхун битыхун тоже буква я там присутствует бут битых он халиб халиб тоже буква я там есть слова у нас везде есть буква я халиб халиб далее бейт бейт бейт бейт следующее слово саяра Саяра, саяра, саяра. Машина, саяра, саяра. Следующее слово. Киви. Киви. Здесь даже две буквы. Я присутствует. Киви. Киви. Это вкусный, вкусный фрукт. Киви. Далее. Хайма. Хайма. Это у нас прошлый урок был. Про палатку мы проходили. И про двух друзей, которые попали под дождь. Хайма. Хайма. Палатка. Наши тун. Наши тун. Наши это Наши это это шустрый. Наши это Энергичный. И последнее у нас теперь задание. Это текст. Еще один текст. Особироль яди. Особироль яди. Пальцы руки. Асабия, альяди. Альяд это рука, асабия, пальцы. Узбу, усбу, это палец, асабия, пальцы. Альяд рука. Асабие альяд. Пальцы руки. Ихталяфат аль-Асабиа. Смотрите, ихталяфат. Разногласили, пустились в разногласие. Пальцы аль-Асабиах. Ихталя фатиля сабир аль хамсату. Пять пальцев стали между собой разногласить. Фима байнаха. В том, что между ними Айюхум аль ахам. Кто из них важный? Кто из них самый важный? Айюхум аль ахам. Ихталя фатиля сабир аль хамсату. Фима байнаха. Айюхуму аль ахам. Айюхуму ахам. Кто из них, из этих пяти пальцев, самый важный? Халяльхенсыр. хинсыр сказал мизинец. Аляхум им. Она азгорукум. Я самый маленький из вас. Джамиан. Азгорукум джамиан. Я самый маленький из вас. Уаматачтаматум. Уамата. Иджитаматум. Но когда? Вы соберетесь фихидматин нафиатин. В хидма нафиатин. То есть, какое-то делать хорошее дело. нафия полезное. хидма Служение. Что-то вы хотите сделать хорошее. В хидматин нафиатин. Тастаниду на алей. Опирайтесь на меня. Фахмиликум джамия. И я вас всех, всех я вас вынесу. Фахмиликум джамиян. Я всех вас вытерплю, вынесу. Это говорит Хенсир. Хенсир. Аиндаха Адракальджамия. Здесь поняли все, что Атаун Байнагум, Атаун Байнагум, взаимопомощь между ними Гу Ассасу Наджахим. Это основа спасения, основа спасения при усопении. اختلفت الاصابع الخمسة فيما بينها أيهم الأهم؟ قال الخنصر لهم انا أصغركم جميعا ومتى اجتمعتم في خدمة نافعة تستندون علي فاهملكم جميع عندها أدرك الجميع ان التعاون بينهم هو اساس نجاحهم اشور اسبرشيتو في التكست الاصابع اليد اختلفت الأصابع الخمسة فيما بينها أيهم الأهم قال الخنصر لهم أنا أصغركم جميع ومتى اجتمعتم في خدمة نافعة تستندون علي فأحملكم جميع عندها أدرك الجميع أن التعاون بينهم هو أساس نجاحهم سبحانك اللهم بحمدك لا يناهل أنت أستغفرك وأتوب إليك